Всем привет, ребят! Сегодня мы будем учить недели. Понедельник черепаха ткань. Купила на рыбаху вторник, резала, краила. В среду шила, шила, шила. В четвергу она устала, так что в пятницу дремала. Пробудилась лишь в субботу, осмотрела а, свою работу, и учу натворение применяла. Учите этот стих со мной и вы будете знать дни недели. Всем пока!